«Войди в присутствие мое, войди в присутствие мое, во мне лишь есть покой, я есть спасение твое, я верный и святой, войди в присутствие мое с доверием, ожиданием, ты сердцем не открой свое, на меня возложи упование». Войди в присутствие мое с хвалой и поклонением, во мне одном найдешь ты все, приди с благодарением. Приди в присутствие царя и растворись во мне, я сотворил тебя не зря, я благ всех так тебе. Приди в присутствие небес, поговори со мной, я есть твой Бог и твой Отец, и я Хранитель твой, я искупитель твой, друг, я... Давший жизнь тебе, ты в страхе не гляди вокруг, держи свой взгляд на мне. Я есть Творец и Бог всего, я истинный свет, не бойся, в мире ничего, меня сильнее нет. Не бойся, тяжких ты времен, что скоро придут в мир, я сохранить тебя силен, вести на аукца пир. Да. Грядут такие времена, Каких на земле еще не бывало, Но моя церковь сохранится от зла, Которая со мной и во мне пребывала. Да, будет очень всем нелегко, Но бояться этого не надо. Я вас сохраню сред всего, И за терпение вас ждет награда. Только вы... Не соглашайтесь ни за что. На заманчивые мира предложения, Кто чуткий к духу, замечает все, Сбывается уже она откровенья. Те же, кто слеп и духовно, кто глух, Беззаботно, с насмешками все отрицают, Но мой Дух Святой предупреждает, Поругаем Бог, не бывает. Это время проснуться духовно, Понять, что всему близок конец, это время сердец обновленных, ведь я есть обновление, Творец. Не думайте, что у вас впереди еще много в запасе веков, это последние воистину дни, а кто ж меня встретить готов? Кто реально жаждет возвращения В славе Отца на землю в дом моего? Жажда где по мне и где смирение, Пока я не о сердце вашего всего? В мое царство войдут лишь только те, Кто от духа моего рождены, Кто был очищен в огне, Кто ненавидит дела всякие тьмы. Ничто нечистое, поверьте, Присутствие мое не войдет. Все цело себя мне доверьте. Дух святой мой пусть вас ведет. Да, я тот Бог, который есть любовь, Но моя святость от любви неотцелима. Я тот, кто на кресте пролил кровь. Моя церковь мною любима. Поэтому сейчас проснуться время И не молчать о мне, вам всем пора. Да, многим неприятна эта тема, Но послушайте голос царя, Кто меня пред людьми постыдится, Того я, придя, постыжусь, Кто от меня отречется, от того я отрекусь. Этот мир сломать попытается через страх, приманки и ложь. Время реально покается. Внезапно вернусь. Я Господь. Не принимайте условия этого мира и угроз никаких вы не бойтесь. Я Господь. Я есть ваша сила. В присутствии моем вы укройтесь. Аминь. Господи, дай силы нам, верными быть до конца, слава Богу.